Салют, соучастники психологического канала «Немиркин». Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы сообщить вам, как мы благодарны вам за вашу любовь и понимание. Ваша постоянная поддержка помогает нам делать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Вы можете подумать, что экстраверты, как правило, более успешны, чем интроверты, из-за их естественного стремления к вниманию. Нам часто внушают, что для достижения успеха нам нужно говорить и выделяться. Но на самом деле интроверты могут добиться еще большего, если им дать возможность оточить свои природные сильные стороны. Итак, давайте рассмотрим семь преимуществ интроверта. Первое. Вы культивируете глубокие отношения. Вы предпочитаете иметь небольшой близкий круг друзей? Будучи интровертом, при выборе друзей вы отдаете предпочтение качеству, а не количеству. Решая, с кем подружиться, вы избирательны и внимательно относитесь к каждому человеку. Ваши отношения с друзьями обычно здоровые и поддерживаются, потому что вы дорожите ими. Вы предпочитаете глубокие, содержательные связи, а не поверхностное и случайное общение. Как интроверт, вы обладаете преимуществом окружать себя небольшой группой верных и надежных друзей. Во-вторых, вы очень хороший слушатель. Ваши друзья всегда звонят вам, когда им нужно выговориться, или обращаются к вам за советом, когда у них возникают проблемы. Когда вы более интровертны, у вас есть преимущество быть отличным слушателем, потому что вы обрабатываете информацию внутри себя, то есть вы слышите, понимаете и даете правильный ответ после тщательного обдумывания. Вы слушаете, что говорят ваши друзья, и не вклиниваетесь в разговор, чтобы сделать его своим, благодаря чему ваши друзья чувствуют себя услышанными и уважаемыми, когда разговаривают с вами. Они предпочитают вас тем, кто интерактивно вклинивается в разговор и перебивает их, чтобы рассказать о себе. Номер три. Вы творческий и оригинальный человек. Предпочитаете ли вы время от времени уединяться? Проведение времени, вдали от отвлекающих факторов и других людей, делает так, что социальные тенденции не имеют особого влияния на ваше мышление, что позволяет вам развивать свои личные новаторские идеи. Одним из самых известных примеров такого преимущества творческого и оригинального подхода был Альберт Эйнштейн. Его интровертная натура позволила ему разработать идеи, которые полностью изменили мир физики. Номер четыре. Вы очень наблюдательны. Интроверты обладают острыми навыками наблюдения в дополнение к своим прекрасным навыкам слушания. Когда вы более склонны к молчанию, вы замечаете больше того, что происходит вокруг вас. Вы способны замечать язык тела и мимику других людей, что делает вас лучшим коммуникатором на межличностном уровне. Кроме того, вы лучше знакомы с качествами интроверта. Так вы сможете заметить, когда кто-то другой ведет себя тихо и обрабатывает информацию, думая или наблюдая так же, как вы. Номер пять. Вы способны по-настоящему сосредоточиться. Когда вы интроверт, вы, скорее всего, сможете более четко сосредоточиться на своих задачах и обязанностях. А это очень полезный навык, особенно в школе или на работе. Он позволит вам быть более продуктивным в любом деле и преуспеть в нем. Например, если вы очень заинтересованы в исследовании определенной темы, вы сможете быстро стать экспертом в этой области по сравнению с тем, кто исследует ту же тему, что и вы, но у него рассеянное внимание. Номер шесть. Вы – сострадательный лидер. Как интроверту, вам трудно представить себя в роли лидера, и вы стесняетесь брать на себя ответственные или авторитетные роли в своей жизни. Возможно, вам стоит пересмотреть это мнение, потому что, по мнению Брейта, интроверты могут стать одними из лучших лидеров. Это происходит потому, что интроверты не чувствуют необходимости быть в центре внимания, когда группа добивается успеха. Вместо этого они распределяют заслуги и предпочитают подчеркивать сильные стороны всей команды. Это может оказать большое влияние на мотивацию каждого. Ваша интровертная натура позволяет вам вести более глубокие и личные беседы с членами вашей команды, чтобы вы знали их сильные и слабые стороны и навыки в деталях, чтобы вы могли выяснить и решить, как команда может добиться наилучшего успеха. Номер 7. Вы независимы. Как показывает интровертный характер, вы дорожите своим одиночеством. Поскольку это время используется для подзарядки и сосредоточения на своих личных проектах, вы таким образом сосредотачиваетесь на культивировании самодостаточного и независимого образа жизни. Это, наряду со способностью действительно концентрироваться, позволит вам быть очень продуктивным человеком, не нуждающимся в помощи других, что делает вас бесценным членом любой команды. На более личном уровне независимость означает, что вы можете достичь счастья, не нуждаясь в других. Это не значит, что вы не можете быть счастливы, если в вашей жизни есть другие люди но скорее вы можете обрести счастье самостоятельно. Относились ли вы к каким-либо из этих пунктов, как интроверт? Какие еще преимущества, по вашему мнению, есть у вас лично? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и поделиться этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео на канале Немиркин. Большое супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.